Продолжаем выпуск. Тысячи проектов. Защита прав женщины» яркое желание дружить и делать мир лучше. Проект «Кешер» отметил свой 30-летний юбилей. Женская еврейская организация в России была организована еще в 1994 году. Сегодня она объединяет женщин со всей планеты. В Волгоград приехали представительницы семи регионов, чтобы получить заслуженные награды и поздравить причастных к празднику. Репортаж Ани Унанян. Учительница английского языка, активистка движения за мир Светлана Якименко стояла у истоков создания проекта Кешер. Со временем единомышленников становилось все больше, ширилась география мероприятий. Проект Кешер, объединив женщин, поднялся на новый уровень. Потому что женщинам недостаточно думать только о своем национальных традициях и так далее. Женщины хотят, чтобы им их детям, их семьям жилось спокойно. Проект готовит лидеров нового типа, которые объединяют вопрос. Вокруг себя людей и вместе преобразовывают мир. Главное направление проекта – сохранение еврейских ценностей и организация еврейских общин. Это встреча шаббата, это еврейские праздники. А сейчас наша цель – не только в общинах еврейских вспоминать традиции, а вспоминать о том, что эти традиции вышли когда-то из наших семей. Женщины всего мира объединяются, чтобы улучшить свое социальное и экономическое положение. Организация создана для взаимоположения помощи и поддержки друг друга. В основном кавказские мужчины привыкли, что мы главенствуем во всем, доминируем перед женским полом. Но когда видишь руководителя, достойного, который очень подробно и доступно оглашает те дела, добрые и полезные, которые мы даже в своей суеты жизненной можем не заметить, а вот их организация мне очень впечатлила. Здесь каждая женщина уникальна. Девушки-еврейки не только влияют на будущее еврейской общины, жизнью общества и развития страны, но находят себе новых друзей и увлечения. Проекты совершенно разные, от здорового образа жизни до образования. Галина Мечковская из Тамбова в проекте «Кешер» уже 17 лет. У нее прекрасные дети и примерная семья. Признается, решения в доме принимают совместно, выслушивают мнение каждого. Ну, как говорят, нельзя строить будущее, не зная своего прошлого. Поэтому, зная эти тексты, зная наши источники еврейские, и зная рекомендации наших мудрецов, мы как бы адаптируем их уже к современной жизни и можем применять сейчас. Проект Кешер объединяет не только женщин-евреек, но и всех людей нашей планеты. Здесь можно обрести друзей по всему миру, обзавестись любимым делом и при этом дарить добро и любовь окружающим. Мы всегда поздравляем и шаббат, и э, э, в такие вот э, э, еврейская Пасха. У нас э, и православная Пасха есть, и еврейская Пасха. И мы поздравляем и хочем. Будем друг другу, угощаем друг друга на наши тоже праздники. О проекте говорит и сам логотип. Это женщины шести континентов, которые держатся рука об руку, независимо от вероисповедания и национальности. Сегодня звучали слова поздравления, а лучшие из лучших были отмечены благодарственными письмами. Аня Унанян, Андрей Кирсанов. Время новостей.